Доброй ночи, граждане товарищи. Хотя какой ночь может быть доброй, когда всякое журье и волье вот такого плана и не только такого плана открыло у вас какое-то грязное производство под окном, и вы теперь по ночам не можете проветрить комнату из-за смога. Надо писать жалобу вас Роспотребнадзору. Пока ваши юристы помогают вам составить эту жалобу, я вам помогу сделать конвертик. Берем из бумаги, перегибаем его пополам и еще раз пополам. Намечаем центр. В центр загибаем боковые углы. Достаточно произвольно не обязательно по этой линии загибаем наверх-вниз. И так, также произвольно загибаем вверх. Вот и готов конвертик. Осталось только немного клея. И все, конец жуликам и Если только жулики и воры у вас по этой плозоди не засели. Спокойной ночи все-таки я вам всем желаю.